Здравствуйте, сварил вот такой листогибочный станок своими руками и сейчас испытаю нагибку листа. Делал его не по чертежу, а подборкой размеров по своему усмотрению. Попробую сейчас согнуть вот этот лист толщиной около 0,7 мм. Беру за ручку и поднимаю каретку. Расстояние здесь около 10 см. Укладываю лист на площадку и прижимаю его этой кареткой. Все, лист зажат. Теперь делаю изгиб поворотным столиком. И все, изгиб готов. Поднимаю каретку и вынимаю лист. Вот такой угол при изгибе был сделан. Теперь сделаю еще один изгиб. Вот и второй изгиб был проделан так быстро. Вот такая форма конструкции получилась при изгибах листа. А кому это интересно, то продолжаем смотреть краткий обзор этого листогибочного станка. Прижимную каретку освободил от фиксации болтами и поднимаю ее. Это регулировочные болты по выравниванию прижима каретки. Вот так она выглядит. Ширина каретки 50 см. Давайте поближе глянем как это все выглядит. Вот такая сложная здесь система этого устройства. Вот этот болт длиной 18 см свободно качается на шарнире из трубы диаметром одна 2 дюйма. На конце его приварена резьба диаметром 10 мм, длина резьбы около 10 см и закручена регулировочная гайка. В этом месте тоже поворотный шарнир из такой же трубы и сделан сквозный паз для регулировки каретки по высоте, а с противоположной стороны... Тоже имеется такой шарнир с пазом для регулировки каретки по горизонтали, или так сказать, для выдвижения или удаления ее от края неподвижного столика со стороны изгиба укладываемого листа. Когда все будет отрегулировано, зажимаем эти болты. Все подвижные части этого станка сделаны на шарнирах из трубы. На уголке номер 75 закреплено алюминиевое провило. Которые служат прижимом для удержания листа. Нет, нет, не подумайте, что при прижиме листа оно будет выгибаться или изменять свою ровную сторону. Она хорошо удерживает лист и не пишет по нем. Вот здесь тоже шарниры. Это средний ролик, который просверлен отверстия, отверстие, вращается. А два боковых приварены. Также сделано и на регулировочном болте. Средний вращается, а боковые приварены. С одной стороны он приварен к шарниру каретки. Поворотный изгибочный столик сделан из швеллера номер 60. Вот такая его функция. А в нижней части можно прижимать кромку уголка. Закладываем лист и прижимаем столиком. Сам поворотный столик вращается на подшипниках. Подшипники подобрал под диаметр трубы, которая служит обоймой удержания его. Поворотный столик закрепился в станину, на котором приварена обойма с подшипником с помощью болта. Подгонка болта по внутреннему диаметру подшипника делается на токарном станке или вручную. Весь станок разборный. Каждая часть станка крепится на саморезах к основной площадке неподвижного столика. Сейчас приступаю к установке каретки с регулировкой ее по месту. Опускаю и направляю регулировочные болты в шарнире с просверленным отверстием. Все стало на свое место. Давайте посмотрим с близкого расстояния, как выглядят регулировочные болты, с помощью которых настраиваем станок для точного изгиба. Их здесь 4. Снизу этой настроечной болты закрепляю гайкой, при этом выравниваю положение прижимного устройства каретки по оси изгиба листа. Затягиваю гайку, чтобы не было свободного хода в местах установки их на шарниры. Аналогично проделываю и с остальными регулировочными устройствами. Вот так это выглядит. Чтобы был прочнее и устойчивый каркас, и все части листогибочного станка закрепил на такие пластины с помощью саморезов. Эту пластину листа такой формы приобрел в торчермете. Удобно и красиво выглядит. Аналогично проделываем и с другой стороны. Этот станок полностью разборный и весом около 80 кг. Вот эти стороны сделаны из профиля 40 на 40 мм. А вот эта сторона сделана из профиля 60 на 40 мм. Эта площадка неповоротного столика сделана из швеллера номер 100. Чтобы этот столик не прогибался, то снизу приварил вот такое натяжное приспособление. Все сделано под ключ и при необходимости всегда можно отрегулировать столик, на который ложится лист. Этот винт фиксируется прижимной контргайкой. Вот такие растяжки сделал для усиления стола. Сейчас делаю обзор этого листогибочного станка со всех сторон. Извините, но чертежей нет. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.